С 4 по 16 число будет находиться в вашем шестом секторе, который отвечает за здоровье, выполнение ваших обязанностей ежедневных, а также за работу. Поэтому в этот период времени могут решаться очень важные вопросы, связанные с этими темами. Особенно обращайте внимание на период вблизи 10 числа, Именно в это время Меркурий будет разворачиваться в прямое движение, что само собой будет делать такой, создавать такой эффект, что вы сосредоточитесь на какой-то очень важной для вас теме. Соответственно, во второй половине месяца Меркурий будет проходить по вашему седьмому Дому. Это сектор, который отвечает за партнерство, сотрудничество, взаимодействие с другими людьми. Поэтому вторая половина месяца очень активная, и многое в вашей жизни будет зависеть от другого человека. С первого по третье число Венера будет в квадрате к Сатурну и будет затронут ваш пятый и восьмой сектор гороскопа. Этот аспект может дать в начале месяца непродолжительное переживание либо просто какое-то эмоциональное расстройство, либо ситуацию, которая некоторое время будет держать вас в напряжении. Этот аспект говорит о том, что данная ситуация может быть связана с вашими детьми, либо с тем, кого вы любите. Старайтесь давать волю своим эмоциям в этот период. Даже если вам что-то не нравится, если вас что-то не устраивает, не закрывайтесь в себе, старайтесь обсуждать, все то, что э, вас будет волновать. 5 числа Венера переходит в Телец по 3 апреля, в ваш 9-й дом. До этого Венера проходила по 8 дому, так что э, будет наблюдаться эмоциональное облегчение. Вот только в начале месяца будет еще какая-то ситуация, скажем держать в напряжении, но затем будет спокойствие. То есть в целом весь фактически март месяц будет достаточно хороший в эмоциональном плане. Это благоприятное время для тех, кто обучается, для тех, кто ищет какую-то информацию. В целом это довольно подвижный период, у вас будто бы появляется больше свободного времени и больше возможностей уделять свое внимание тем темам, которые вас интересуют. До этого момента будут только какие-то вот прям обязанности, и может это даже сопровождаться немножко стрессом. Восьмое, девятое число — очень интересные дни. Солнце будет в соединении с Нептуном, а Венера в соединении с Ураном. Этот день принесет приятные неожиданности со стороны других людей. Это хорошее время для спонтанных решений и на самом деле могут решаться важные вопросы в этот период, но это будет происходить достаточно легко. Вам не нужно будет скажем, на этом зацикливать свое внимание, к этому очень долго идти. Все что будет происходить в этот период будет будто бы само по себе происходить и, в целом это, скажем, время приятных неожиданностей. 9 числа будет полнолуние в вашем знаке, дорогие девы, в вашем первом доме. И полнолуние — это всегда кульминация либо завершение какого-то процесса. Поэтому в целом март — это для вас период, когда вы будете пожинать плоды. Это период, когда вы будете получать результат. И в целом это месяц, когда вы делаете какие-то выводы. Это месяц итогов. То есть определенная, скажем, тема в вашей жизни будет подходить к концу, к завершению. И будет возможность увидеть результат вашей работы, ваших усилий. И после этого начнется уже какая-то новая страница и новые идеи. С 11 по 14 число Солнце будет в благоприятном аспекте к Юпитеру и Плутону а Марс будет в хорошем аспекте к Нептуну. В целом это очень интересное время, будет активен ваш пятый и седьмой дом. Это хороший период, чтобы проводить его в кругу интересных, близких вам людей. Это может быть какая-то долгожданная встреча с людьми, которых вы давно не видели. В целом это хорошее время для творчества, и такие аспекты обязательно должны дать вдохновение и желание что-то созидать, что-то создать. И вы можете вдохновляться другими людьми. И это период, когда вас могут другие люди вдохновлять какими-то идеями. То есть прислушивайтесь к тому, что говорят в вашем окружении. Это может быть очень для вас полезно. 20 числа Солнце переходит в знак Овен, ваш восьмой дом, и Солнце будет находиться в этом знаке на протяжении месяца. И это будет благоприятный период для того, чтобы разобраться с финансами. Это идеальное время для финансового планирования, а также для совершения крупных покупок. Если ранее вы могли присматриваться к чему-то, размышлять, стоит это покупать, не стоит, то в конце месяца, скорее всего, вы будете просто покупать не глядя все, что будете считать нужным. В целом, это очень хорошее время также для того, чтобы спланировать расходы на ближайшее время, особенно в контексте семейного бюджета, не дохода одного человека, а именно вот теми финансами, которыми располагает ваша семья. С 20 числа и до конца месяца Марс, планета активности, будет проходить соединение с очень важными планетами. Это Юпитер, Плутон, Сатурн и все это в вашем пятом доме. С одной стороны, это очень творческий период. Действительно, может быть много идей, особенно если вы вовлечены в творческую сферу, с этим связана ваша работа, либо хобби. С другой стороны, это период эмоциональный, так как эти планеты имеют отношение к Пятому Дому, а этот Дом отвечает за наше восприятие мира. И, соответственно, этот период будет связан с какими-то эмоциями, переживаниями, но приятными. То есть в целом будут происходить события, которые будут трогать, трогать вас до глубины Души. 21-22 число — очень активные и важные для вас дни. Меркурий будет в аспекте к лунным узлам, а также в хорошем аспекте к Урану. В этот период времени ваш ум работает очень быстро. Может быть новая информация, интересная, новые связи, контакты, знакомства. В целом будьте очень внимательны к информационному полю в этот период, будьте внимательны по отношению к себе, своим интересам, мыслям. И обязательно записывайте какие-то интересные идеи, так как обычно вот этот аспект Меркурия и Урана проходит очень быстро. И когда он включается, то кажется, что… Это ведь просто, я это точно не забуду. А потом вот эти идеи интересные забываются, поэтому обязательно записывайте, если вдруг вы будете креативить и придумывать что-то интересное. 22 числа Сатурн переходит в знак Водолей, ваш 6-й сектор гороскопа. И это очень важный транзит. Он будет долго воздействовать на ваш знак, как и на остальные знаки. Поэтому я сниму об этом отдельное видео. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новинку. 23 числа Венера будет делать благоприятный аспект к Нептуну. И это очень хороший день в эмоциональном плане. Это день ярких эмоций, но эти эмоции будут иметь очень мягкий характер. Это могут быть, кстати, мысли, планы, которые касаются новой поездки куда-то. 24 числа будет новолуние в Овне, в вашем восьмом доме. И это новолуние положит началом, во-первых, ваших финансовых вопросах, это может быть новая работа вашего мужа или жены, это может быть новый подход к тратам в семье, это может быть новая статья расходов. В целом Восьмой Дом также связан с изменениями внутренними, с переменами. Соответственно, это новолуние может вас сильно менять изнутри, ваши привычки, ваши предпочтения. И Восьмой Дом имеет такое свойство — держать человека в напряжении, поэтому вблизи этого новолуния старайтесь не принимать все близко к сердцу и не стрессовать. 28-29 число очень благоприятные дни в финансовом плане, так как Венера будет делать благоприятный аспект к Юпитеру и Плутону. Эти дни хорошие для покупок, для продаж, хотя в эмоциональном плане может быть ощущение гиперответственности и какой-то сильной концентрации на определенных темах. Но все же, если направить этот аспект именно на финансовую сферу, то он принесет очень много приятных моментов. 30 числа Марс, планета активности, переходит в знак Водолей, в ваш шестой дом. Марс будет находиться в Водолее по 15 мая. И все это время вы будете тратить много сил и энергии. На свое здоровье, самочувствие это период, когда вы можете иметь какие-то физические нагрузки, тренировки, либо будете активно заниматься темой питания. В целом вы будете готовы тратить свои силы на то, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы улучшить свое здоровье. Это хороший период для того, чтобы принимать витамины,